Ну вот, друзья, такой вот небольшой результат. Урожай бульбы 2022. Там две барженки разогнали, здесь две барженки разогнали, и здесь две барженки разогнали. Остальное мы уже все выкопали за вчерашний день. Сказать, что супер-пупер, Не, хвалиться тут нечем, но себе однозначно-однозначно хватит. Вот такая красота. Крайний дом. Вот начали. Сейчас мы пройдемся немножко покажем, чтобы вы могли оценить количество ее. Наша помощница помогает. самостоятельно а ребенка еще двух даже годиков нет вот что делает с детьми деревни. и те он ковыряется мы ее не застаряем, друзья подводим результаты посадили мы вот таких четыре мешка ну без кота конечно Кота мы не садили Вот иди сюда а вот накопали мы соня тут а накопали мы, друзья, вот такое количество Было бы Вот Да, Догадайтесь, какое количество здесь было Пишите в комментариях 35 Так что, друзья, вот она сельская Обыкновенная жизнь Ой, грязная, мурзатая Тихая, спокойная Ну, ничего, мы все это Приберемся, наладим Сейчас зайдем еще на последок к роликам, покажем, кого мы вчера продали Как вы видите, начал Раздавать немножко сена сверху Ой, потому что комбикорм матрица у этого человека тоже походу капец гамон и все приезжал к нам вчера один человечек предложил свой гранулятор за 5000 ну знаете как-то 5000 это 5000 белорусских рублей так продали мы вчера вот с этого гнезда здесь ну, белорусских рублей я отдал здесь у нас акрон все хорошо 9 штук серебро родила. То есть пошло потихонечку, потихонечку. И вот здесь вот. Было у нас здесь 4 оставалось. А сейчас у нас здесь 3. За 45 рублей вот такое мальчика отдал. Вес был у него 2,830. 10 числа будет ему уроника 90 дней. Ну, я считаю, что показатель неплохой. Ну, а здесь все остальное тоже такое интересное мясо. Вот этот очень сильный боец, поэтому пришлось отсадить его одного. Одного. На улице на нас заморозки. Ну, роликом здесь хорошо. Все, друзья, всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного блага луча. Мирного на неба над головой. Пока-пока. Подписывайтесь.